И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Red RedFantom. В CSGO недавно вышло обновление, в котором наконец-то добавили пропуск на мажор, и многие люди, которые его купили, задаются вопросом, а какой же сделать пикем, чтобы получить золотую или даже бриллиантовую медальку? Что ж, в данном ролике я выражу свое сугубо личное мнение, и попытаемся сейчас сделать кратенький пикем, который, возможно, зайдет, возможно, нет, но постараемся сделать его максимально точным. Итак, давайте начнем с самого очевидного, это команда Астралис, она должна проходить. Не стоит ее ставить на 3-0, поскольку они могут проиграть один матч, и тогда пикем вам не засчитается. Вообще, я в данном ролике не буду ставить никого на 3-0 из претендентов по типу Энс, Спирит, Хероик и так далее. Сюда я поставлю просто какую-то команду, в которой я не уверен, что она вообще пройдет, чтобы не занимать лишний слот вот где-то здесь. Итак, продолжим наш пикем, это, понятное дело, будет команда героя которая сейчас показывает очень хороший кс, э, и она, уверен, пройдет дальше. Дальше у нас, конечно же, Face Clan. сейчас они собрались с хорошим составом и, думаю, смогут стащить. А теперь придем к Virtus. Virtus.pro, тут не все так однозначно, многие говорили, что... Virtus Pro не смогут сыграть на мажоре, поскольку Санджи будет играть в тельте из-за информации о том, что его кикнут после мажора. Но так как Virtus Pro провели замену, и теперь у них в команде играет флит, с которым они уже неплохо сыгрались, то я думаю Virtus Pro без проблем смогут пройти дальше. Переходим к следующей команде, это Team Spirit. Хоть они показали на RMR не самый лучший результат, но я думаю, что на мажоре они смогут отыграться и пройти в этап легенд. Дальше, команда Ends, здесь, конечно, вы можете не повторять за мной, можете ее не ставить, но так как я фанат данной команды, я верю, что она сможет пройти, тем более у нее состав сейчас молодой и очень перспективный. И последнюю команду, которую я бы хотел сюда поставить, многие со мной не согласятся, но это команда Каппингаген Flames. они показали просто чудеснейший э, результат на РМР, они прошли 5-0, выиграли всех, кого только можно, и я думаю, что они достойны пройти дальше. Теперь посмотрим команду на 3-0. Итак, команду, которую я поставлю на 3-0, это будет Моу Я не уверен, что они вообще пройдут, но так как просто не хочу занимать себе лишний слот где-то здесь, поставлю их сюда. Ну и напоследок, это команда Тейлу. Почему я поставлю их на 0-3? Потому что они играли только китайский РМР, в котором нет вообще никаких соперников, которые смогли составить конкуренцию на данном мажоре. Поэтому их с легкостью обыграют и они вылетят 0-3. Все, сохраняем пикемы, вот такие они у нас получились. Также я буду снимать прогнозы на уже этап легенд и также на плей о Что ж, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а с вами был я, RedFantom, спасибо за просмотр, всем удачи, хорошего менеджера и всем пока-пока.